Где детонатор? Говори, где он? Ты бы не отдал его человеку из толпы. Говори, где он? Где детонатор? Где он? Где он?